Я снова рад приветствовать вас, дорогие друзья, на нашем канале. И сегодня у нас очередной привет из прошлого. Это электролизный газогенератор. Самый первый, самая первая модель электролизного газогенератора Optic 350. Газогенератор еще не был оснащен системой стабилизации давления газа, системой стабилизации тока. Это первая, повторюсь, это первая модель. Но, тем не менее, эта модель проработала вот несколько лет. Сейчас нам прислали ее на, так сказать, на апгрейд, на реставрацию. К тому же в, ней, в этом аппарате что-то поломалось. Причина была найдена, устранена. Некоторый апгрейд был произведен в отношении вот этих баков-осушителей. Раньше здесь стояли китайские прозрачные пластиковые бачки, которые не выдержали воздействие щелочей, которые не выдержали, возможно, обратных хлопков, которые допускал владелец этого аппарата. Они вышли из строя и сейчас мы дополнили вот такими баками систему выхода газа. Теперь они сделаны из нержавейки, вся конструкция сварная. Эти баки теперь выполняют не только роль осушителя, но и роль барботеров. То есть один из барботеров можно наполнять водой, второй, ну, впрочем, второй также необходимо наполнять водой, так как система обогащения углеродом внутри газогенератора уже присутствует. Вот вы можете увидеть два круглых бака. Один служит для наполнения системы электролитом, а второй для добавление бензина галоша который присутствует в системе и выполняет роль вещества содержащего углерод итак сейчас я закрою крышку газогенератора и покажу вам то как он работает теперь после проведения реставрационных работ итак поехали то в каком состоянии к нам приехал этот газогенератор позволяет мне полагать, что э, аппарат был исключительно ломовой лошадью. Внешнее состояние, э, внешнее эстетическое состояние этого аппарата владельца, видимо, никак не беспокоил. Поэтому мне приходится немножко уделить э, время и внимание на его очистку. Кстати, внутри было сделано то же самое. Внутри весь газогенератор э, был очень грязный. Но внутреннее пространство, понятно, обычному пользователю, так сказать, там нечего делать. Но вот внешне, конечно, я бы э, своей вещи уделял больше внимания Итак, друзья, теперь корпус газогенератора находится в полностью собранном состоянии, и теперь мы можем посмотреть, как же работает газогенератор по прошествию нескольких лет эксплуатации и после проведенного нами ремонта. Вы можете увидеть, что газогенератор находится в прекрасном техническом состоянии. Сейчас для демонстрации работоспособности газогенератора я использую горелку с мультисопловым наконечником, который предназначен для плавки металлов. То есть расход газа через такой наконечник достаточно большой. И газогенератор предназначенный для пайки, для обжига, для микросварки прекрасно справляется с такой горелкой. Итак, друзья, на этом я буду завершать свое видео. До новых встреч! Всем пока!